Мама, а давай купим корпорацию Microsoft. Ты с ума сошел. Знаешь, сколько она стоит? Ну и что? Один раз потратимся, зато каждую неделю доход 34 миллиона долларов. На уроке русского языка. Так, дети, сегодня мы будем образовывать существительный из глаголов. Леночка, попробуй ты. Охотиться. Охота. Умница. Вовочка, теперь ты учиться. Неохота. Мамочка, сегодня в садике нас проверял врач. А что он проверял? Проверял, дышим мы или нет. Вовочка выполняет домашнее задание. В учебнике вопрос. Что отделяет голову от туловища? Топор? Ты зажал дверью палец историку, сжег волосы географички, облил краской костюм директору. Я нашел способ, чтобы меня больше не оставляли на второй год, а постарались, чтобы я побыстрее закончил школу.